Я хочу сказать, что на рынке происходило восстановление, на рынке происходило э, рост цен на нефть, рост цен на нефть привел к локальному укреплению рубля, снижение истребительных настроев со стороны э, Федрезерва в свою очередь привело к тому, что все рынки восстанавливались, да, глобально небольшая просадка по доллару была, то есть доллар росла к мировым валютам. Ну и на рынке царит оптимизм, да, царит непосредственно оптимизм, и оптимизм прям очень-очень большой, да, то есть люди обрадовались, люди в какой-то степени выдохнули с облегчением и смотрят на те пруфы, на те выгоды, да, которые получают. Все растет, все классно, эйфория. В этой ситуации мне всегда хочется вспомнить вопрос, когда продавайте, когда, все, когда в мире эйфория, да, когда все радуются, когда ждут новых высот, обновлений максимумов и покупайте тогда, когда страшно. Да, то есть, когда страшно. Вот я сейчас наблюдаю элементы некой эйфории. И причиной, в первую очередь, причиной этой эйфории является то, что пока начало года характеризуется тем, что по-прежнему от э, мировых центробанков, в первую очередь от ФРС, во вторую очередь от Банка Китая и ЕЦБ идут не просто сигналы, а идут конкретные действия по предоставлению ликвидности, да? то есть ликвидность по-прежнему предоставляют и творит это эйфория. Я уже не стал приводить пример с полетом в ад, но если вы просто сами, самостоятельно возьмете и посмотрите, там, как себя вели индексы перед падениями. 2008 года, да, и американские рынки, и российские рынки. Картинка очень и очень похожая, да, эйфории достаточно много, э, ждут по-прежнему, что будет ликвидности, и на этом фоне, соответственно, идет, вот, видим, да, даже умный день, частично спекулятивно заходят в, э, на рынке акций, то есть заходят некие рисковые активы.